Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, ваш любимый Коркси. И сегодня я вам покажу, как установить моды на игрушку под названием People Playground. Так вот, для этого нам понадобится... Э, ну, зайдите, получается, если у вас лицензия, то просто заходите в мастерскую Steam... То есть, вот сюда, в стиме. Вот, заходите. И в мастерской выбираете любой вам понравившийся мод. Нажимаете подписаться. Заходите в игру. И у вас установлена модификация. Там, в моем случае, это Counter-Strike мод. Вот. Кстати, ждите в будущем видос про Counter-Strike. Так, а на всеми любимой пиратки, на которой и по сей день играют э, тонны игроков, установить э, довольно непросто, но и одновременно же и несложно. Э, просто заходите, опять же, в Steam, выбирайте вам любую понравившуюся модификацию, открывайте с названием Steam Workshop Door. ИО. Или ИО. Вот. Лежа. же Просто нажимаете «Открыть новую вкладку» и пишите «Скачать бесплатно моды для People Playground». И скачивайте с левых сайтов. Я один только сайт знаю. Это вот этот. Он, да, не наж... Да, могу сказать, что могут быть вирусы. И не нажимайте вот никуда. Не на, э не на эти вот эти... Более не нажимайте. Так вот, переходим к самой установке. Заходим в мастерским. выбираем понравившийся нам мод. Вот, в моем случае Counter-Strike мод. Нажимаете вот сюда. То есть, где у нас URL, ссылка сайта этого самого. Копируем ссылку. И вставляем. Сюда. Все. Извиняюсь, если, конечно, очень громко. Так. Вот у нас и сам мод Counter-Strike. Мод. То есть, вот а, берете, то есть теперь после установки, можете эту страницу вообще закрыть. А если хотите еще, конечно, модов на котел, не обязательно закрывать. Ну, все, нажимайте установить. Нажимайте установить. Все, установится. Так, ну, вот, ребятки, а уже вот он. Все. Теперь переходим в загрузки. Все, вот наши загрузки. Значит... Вот. А, теперь мы заходим сюда. Можете распаковать, разрахировать все. Но это не обязательно, конечно. Тут у нас а, иконка. Иконки, иконочка. Вот. Я конкретно не помню, обязательно это нет. А, все вспомнил, ребята. Да, обязательно. Обязательно обязательно либо, ну, в общем, либо вы просто создаете, ну, берете вот так, нажимаете вот тут левой клавишей мыши и извлечь все. И потом эту папку, с которой там этот, в которой это мод, этот мод, просто сюда переносите в папку модс. В папку mods либо э, переходите на левую клавишу мыши и расположение файла нажимаете либо же этот компьютер windows диск c там в моем случае это папочка game и игра people playground сама вот создаем давайте создадим лучше можно создать можно разархивировать но я лучше выберу метод посложнее чтобы вы поняли так, все, копировали. И здесь создаем папку под названием Counter-Strike. Вот и все. Теперь осталась лишь одна маленькая часть. Все, теперь это все мы скопируем сюда. Так, вот копирование файлов. Все, ребятки, у нас все одержимое. Вот этой папки копировалось сюда. Ну что ж, заходим в наш People Playground. Вот, ребята, мы и видим Counter-Strike Mode. Он у нас установился. Нажимаем кнопочку актив обязательно. Не сейчас. Вот у вас, у вас будет, скорее всего, вот такая. Вы нажимаете на нее, и все. Все, этот мод активен. Переходим в игру. Вот у нас, ребята, уже и установился этот мод. Добавляет вот такую. Кнопочку. Ну, скорее всего, это раздел. Вот. Добавляет хаешку. Вот. Это у нас Арктик получается. Вот. Ему мы можем дать хаешку. Вот такой у нас модик. Ссылочка на мод в описании. Как всегда. Так, а ее, ходу взорвать нельзя. А, нет, можно, можно. Вот. О, господи. Вот и все. Вот такой у нас модик. Теперь я вас научил скачивать моды на People Playground. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. С вами был, как всегда, я, ваш Любовик Всем удачи и всем пока.